Yeah, but. Подними задницу и марш домой, потом поговори. Это батенька? У я себе. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн. Это канал Exiles Games. Мы продолжаем с вами Resident Evil 7 Biohazard. У нас с вами... Что мы там сделали, что нашли? Мы нашли руки, мы нашли топор, мы нашли две карточки, кстати. Мы нашли две карточки. Мы с собой можем взять еще что-нибудь. У нас есть отмычки, у нас есть порох. Я не знаю, насколько нам понадобятся ключи. У нас есть сломанный пистолет. У нас есть сломанный пистолет. И у нас есть сломанный дробовик, кассета с днем рождения мы кассету, кстати, потом посмотрим я думаю, она пригодится сейчас у нас из патронов э... ну, есть дробовик кстати, кстати, есть дробовик и мы можем в теории повоевать но, смотри, мы не нашли больше пока ни одной монетки, мы-то взяли пистолет а вот на это нам пока монеты не дают очень странно, я не думаю что я монеты пропускал где-то я больше чем уверен, что я монеты не пропускал Welcome to paradise Это типа унитаз меня приглашаешь, да? Проститутка ты, блять, на Лукасе Там у него нормальная тусовка Нормальная роботизированная тусовка Это что за жижа? Let's party, а ah, let's play Так и мы let's play тоже Нормальный там чил-аут. А, наебалово. Я-то думал, здесь что-то веселое. Ну, погнали. Ебучий психопат на лукасе. <свист> И <свист> <свист> <свист> Итан, Итан, постой, постой, постой, у меня для тебя кое-что есть Гляди, гляди, что у меня? Знаешь, для чего это? Знаешь, зачем Зои это нужно? Она думает, что это что-то особенное Нет, это не особенное Вот, вот что особенное Видишь, Литон? Не все хотят повернуть время спять Блять, когда вырывают ногти я просто хочу ему показать Я, я просто хочу показать, что не все хотят вернуться к прежнему порядку вещей Зоя тупая сука Она не понимает, что я не хочу возвращаться К прежним временам, пока отец нас всех не нашел но, но, но, но, но, Мне все хотят повернуть все порядке, время спять Так вот, Итан Итан Ты можешь... Э э ты mm -hmm. можешь сколько угодно ползать по этими вонючими поганым домишкой И искать свои ингредиенты но ты ни черта не найдешь, Итан Хочешь сделать сыворотку? Уууу, детка Только через мой труп, слышишь? Блять, легко Давай, Итан, что скажешь? Я согласен Блять, ёптвою, ох, сука, дурак Через твой труп я согласен у нас здесь? Валики. А, так он здесь и ремонт какой-то делал. Бля, сейчас на меня кто-нибудь вывалится. Сто процентов. Травичка. Смотри, а это случайно не те полки, где была голова. Помнишь? На фотографии. Это здесь будет. Да, это здесь. О, что это за игрушки? Это будет где-то здесь. Надо внимательно осматривать. О, это дело хорошее. Так, но это не в этом помещении. Там была в кепке голова. Вон она! Блять! Я забыл предупредить, я-то я прыгать не могу. Как я взрывч... А взрывчатка была на полу. Смотри. Ремкомплект! Для починки сломанного гестельного оружия. Содержит ограниченное количество запчастей твою мать круто давай да как я зацепил ее так ну одну травичку можно съесть просто чтобы в норму прийти Бля, мне бы несколько эпоксидок Было бы хорошо Мне вот этот ящик, нахуй, не нравится Что это? Топливо для горелки Я был уверен, что там ловушка Поэтому я выстрелил Блять, ну вот, смотри сукин сына у меня была аптечка я ее потратил бля как я здесь пройду алмаз это уж точно смотри У меня есть сломанный пистолет а есть сломанный дробовик а если я его попробую починить А. Давай попробуем. Мало припасов, но больше убойной силы. Неплохо. Так. Ну, мы можем и горелку с собой теперь взять в таком случае. У нас есть патроны. Блять, но мне эти патроны... Много роли не сыграет. Ладно, пригодится. Возможно, где-то будет какая-то хрень на стенах. У 0814. 0621. Сука, я тебя сейчас застрелю, нахуй. Ноль. Восемь. Один. Четыре. Ебать. Ага, дверь открылась. Мать. А сохранения нету? Вот там случайно сохранения было возле ящика. Бля, я хочу сохраниться. А их нету. Бля, стопудово в ящиках взрывчатка. Эпоксид. Супим, сын, блядь. Так, здесь ничего. Гильза для дробовика. Эпоксидка. Так, ласка есть. Топкива для горелки. Хорошо, не зря горелку взял. Я предлагаю... Пускай пока лежит. Сейчас что-то вылетит в меня, блядь, спорим. О, смотри, смотри, смотри, бежит, блядь. Иди сюда, блядь. Иди сюда, нахуй, тварь. Блядь. Ты издеваешься надо мной или что? из этого блядского монстра Сука Так, вокруг растяжки Сука. она меня все равно положила. Да еб твою мать! Стероиды значительно повышают максимальную силу и максимальное здоровье. Хорошо, это вместо аптечки. Древняя монета, наконец-то, я нашел еще одну монетку Эпоксидки нигде нету, случайно Да, блядь, я уже их слышу Сюда, нахуй Каракули вонючие Усти говна грибного. Рафти. Вообще, у меня фонарика нету. Так, надо всматриваться в ловушке. Тут большая проблема, это ловушки. О, дилеза для дробовика, это хорошо. Порох это тоже хорошо. Можно наверх. Нужно наверх. Больше никуда не пойдешь. Сука, миллиард загадок. Еб. Сейф-зона. Так, э, древнюю монетку можно сложить Древнюю монетку можно сложить Твердое топливо я тоже сложу э, Дальше Вот этот дробовик У меня плюс 9 патронов Ему можно как-то разрядить, наверное Хотя не, он хороший, у него хорошая убойная сила Типа неплохая, мне нравится Ну мы пошли дальше Блять, откуда ж у них столько всего у этой семьи? Опять бомба, блядь. Не, эпоксид. Хорошо. Я хочу использовать свои отмычки. Только пока не на чем. О, там много веселых игрушек. Сильно эпоксид Так, эпоксид я вкидываю Вы меня простите, но я вкидываю его Травки пока что Мне что, прыгать вниз? Я так понимаю, да, мне прыгать вниз Поднимайся, Итан Хорошо. Смотри, еще что-то. Только не бомба. Патроны для пистолета. Зарядился. Осматриваем все дальше. Где-то может торчать все что угодно. Топливо для горелки. Хорошо. Смотри, топливо для горелки. Мы можем горелку сейчас вот так переместить и зарядить ее, чтобы не занимало топлива место. Так, ну, давай-ка назад вернем. Батарея. Там трава. Тут, кстати, что-то да есть. Бомба, блядь. И опять топливо для горелки. Бомба. Бомба, блядь. М -м -м -м -м. Горелку перемещаю обратно сюда, Заряжаю ее И траву мы забираем Ладно, можем пока горелкой попользоваться Да, вот, видишь, одной батареи не хватало Одного аккумулятора Ах, сука шутник хуев Добро пожаловать на барный бой. Делитесь честно, дамы и господа, у нас есть правила, не надо правил. Ебать! Это что за членосос? Я тебя потушу, нет в этой жизни. Лед приложи, пройдет. Отлично, я успел. Бронебойные патроны, сука. Стоешь. Толсяк готов. В смысле есть еще кто-то? Так теперь мне в лифте я так понимаю. Да, мне в лифт. О, сука, блядь, блядь, не пугайте меня так, а куда мы едем? На этот этаж? Сколько же здесь он понастроил? Что это висит? Просто провод? Потому что я уже везде ищу ловушки Так, там какой-то друголётчик уголечек стоит Что это? Пищевые добавки Так, ну, можно одну выпить а, Давай-ка смешаем С пищевыми добавками Пойдем искать 14.08 Ты на очереди Древняя монета Я знаю, что 14.08 есть фильм такой Но ну, пошли Я готов Так, мы здесь были так, это можно оставить монетку. Давай горелку выложим. Так. 1, 4. Блядь. Блядь. Ничего не упадет? This body, this so, no В смысле из кармана все барахло Вот так что ли? Или мне вообще все выложить? Вообще все? А, так я могу теперь назад забрать Пошел нахуй Дебил тупой Всё, да carry, сука ни хера так не работает да блять какого хера вообще все выложить надо блять ну пошли <coughs> что за криповый клоун блять Что это, блядь? Ебать, он стрёмный. Это что, аниматроник? И что мне надо делать? А заберите Лукус ингредиенты Ну, пиздец. Ну что за хоррор начался? Да, да, пошел я нахер. Можно, не надо. Вон тортик. Пошли в тортик. О! А! Так, тут куда вы смотрите? Этан Зажги свечку и поставь ее в торт. Ага. Вон вентиль. Заебись. Нет. Ох. Не работает. Ты что живой? Ему надо что-то в руки дать. Что-то всплыло. Блять. Ручку в поносик нормально, да, долетело? А, приятного аппетита, мои хорошие. Грязная подзорная труба. Что, ему подзорную трубу надо дать? Не. Через нее надо что-то посмотреть. О, смотри, зажглось. А, я помыл ее Ну и что за игры, блять У меня есть подзорная труба Хорошо А что он не хочет выбирать подзорную трубу Ладно, давай так Что я должен увидеть через нее? Замок. Так, мне еще надо ключ, отг... кода отгадать. Пусть еще мне похуй. что-то выпрыгнет блять оттуда зачем я вырвал доску за этой стеной есть пустота нихуя не видно да кстати вот этот заводной ключ можно в клоуна запихнуть попробовать смотри похоже он делает угу. вода не течет логично нахуй С чего бы и течь блядь? а если я ему сейчас дам чистую подзорную трубу А если свечку? Не, что-то другое у него должно. А я могу сжечь эту нитку? Да, могу. Бля, сколько шариков воздушных. воздушный шарик здесь у нас еще один пароль Хэппи. а что может быть кроме Хэппи? бля вот это веселье шарики лопать а если я все лопну дадут что-нибудь как по жопе. Лопайся. Лопай, шарик. Ну, то, что там закрыто, я и так понял. Шарики лопаю. Бля, Лукас, твои задачки, конечно, но ты мудила, конечно, редкостная, блядь. Я тебе на превьюшку поставлю обязательно. Это мне нравится. Просто за одно лопание шариков это. Ну, блять, это 10 из 10. 10 из 10 габенов. Ну все. Все шарики. А, нет, не все. Лоп. Так, клоуну, скорее всего, надо шарик в руку дать. Но больше нечего. Не подходит. Да ебись. А, я понял, что надо сделать. Видели там затычку с помпой? А что, я не могу заткнуть сюда? Не могу шарик сюда поставить? Прикольно. Я думал, я смогу сюда шарик запихнуть. сюда да блять ага приятно охуенные у него ловушки да но он просто блеск гений в смысле он не может ее держать? Блять, у него пальца не хватает. Ебать, мне еще палец надо найти. Вы что издеваетесь? Вся их семья правильно там есть вентиль мне вот как раз туда и надо а если не хэппи что может быть кроме хэппи хэппи факит бёздой Там вон что-то есть за стеной я вижу наверх посмотреть через трубу эту. Ну он там что-то точно есть. А нахуя еще эта труба нужна, правильно, чтобы что-то выяснить? Только что выяснить, что найти мне надо? А, смотри. Повешенный человечек это хуйня и эмбрион Походу вот это Отлично это что за чиносос? Сломенная кукла на, кукла, на которой написано ты. Ты, блядь. А мне, наверное, ее сжечь надо. Да. Гениально, вон палец. Заводи шарманку свою Блять Ненавижу клоунов Лузер я и так вижу. Сука. Красиво выглядит, да? А почему нету фокуса на моей руке? Нет, не нравится. Сэр... Сам ты лузер, блядь. Тварь тупая. Ну как я справляюсь с твоими загадками, Лукас? Хуйукас. На самом деле битва с боссом была бы куда проще, блядь, чем вот это вот все. Этот клоун меня крипанул, конечно, жестко. Он хоть на месте? Хорошо happy, happy birthday. Happy birthday you. You Что он сейчас взорвется, блядь? Там бомба, блять! Блять, я горю. Тебя ничего не смущает? И что мне делать? За стеной есть пустота. Нихуя не понял. Блять, я еблан. У меня за спиной есть вентиль, блять, который я только что крутил. Вы что, нахуй прикалываетесь? Вы прикалываетесь? Пошел нахуй сначала проходить? Короче, я пробежался еще раз, все сделал. У меня же спиной вентиль стоит. Чего я его сразу не повернул, блядь? Ебучий этот с напалмом, блядь. Новая? А почему новая? Бежать. Почему сейчас все по-другому? Так должно было быть? Так должно было быть, блядь. Пизда тебе, сейчас я до тебя доберусь. Или в этом фишка Бомба, Напалм. В этом прикол. Мне кажется, в этом, в этом был прикол Так, все, пока, да? Вот эти я вот так сделаю И вот так Но Мне нужно, наверное, в тот проход он сбежал, сука, он сбежал, а вот и сохранение, вот это интересно было, два разных развития сюжета, вон Мия, да, Мия и Зоя, мы запрещаем снаружи этой комнаты, Okay. Ты умер Похоже, вопрос откладывается Пока что Повезло мне Unless Еще трюки в рукаве остались? Если нет, то лучше бы тебе Идан, если скажу, то испорчу сюрприз А я не люблю портить сюрпризы Он уебок, нахуй А вот это уже куколка Голова Сириды. Oh Наконец-то. Выход на улицу. Блять, наконец-то улица. Патроны. Смотри, что мне понадобится. Неплохо, да? Пошли-ка завозьмем этот вентиль. Я даже не знал, что он мне может пригодиться еще. Стоп, что за портфель? Это не... А, это сумка. Куртка, куртка, блядь. Жилетка, куртка, сумка. Дебил, а? Так, мне нужен вентиль. Где-то у меня была рукоятка. Я ничего не пропустил здесь. Из предметов. Не хотелось бы ничего пропустить. Ставь. Блять, но ну этому Итану и руку заштопали, и то сделали. А мы здесь были, нет? Не, с этой стороны мы не были. Да, с этой стороны мы не были. подожди туда или туда давай сюда посмотрим что здесь о о эпоксид очка. пистолетный как-то очень много дают мне это не нравится то сука что ты делаешь Я, блядь. А, сука. Я не хотел. Блять, ладно. Я случайно потратил. Бля, но ну у них очень большая территория. А это что за место? Еще пистолетные патроны. А, сюда надо было идти в любом случае Чтобы мост поднять Ёбаный в рот Не вставай, нахуй Нихуя вас там повылазило Вечеринка уже закончилась Еще один идет блять, да дробовик зачет и надо стрелять ровно в голову. Пошел ко ты нахуй отсюда? Еще раз на меня рыкнешь, блять, Или посмотришь на меня не так. Да ты охуел! На месте, блядь. Блядь, тут сохранение только на контрольных точках. Это вообще пиздец. Так, видели, что мне дали для грантомета патроны? Это должно о чем-то говорить, правильно? И мне это тоже о чем-то говорит. Смотри, сколько эпоксидок лежит, блядь. Грантомет у меня есть. Патроны для гранатомета у меня тоже есть. Я думаю, вентиль мне вряд ли понадобится. Так, первый эпоксид Есть Сильный эпоксид Давай Улучшенные пистолетные патроны И разделители С чем что разделить? Хуй бы знаешь, с чем что разделить Да ни с чем ничего не разделить Пошли Разделитель можно сложить я так и не понял, как делать патроны для дробовика. Подожди, там он что-то много всего лежит, блять, на улице. Как это забрать? А, я сейчас спущусь туда. Четыре патрона для гранатомета. А вот и Мьез Зои. Не сейчас, у нас нет времени. У тебя оба ингредиента? Этого же хватит? Если только поторопимся. Отец с Лукасом недалеко. Так я же убил папу. Я же Убил папочку. Снаружи лодка, перепевел, но через болото Ебать Подними задницу и марш домой Потом поговори Это батенька? я себе Это Джек, да? Батя. на в глаз, блядь. Со старого резика помню, что по глазам надо шмалять, блядь. Вот ты полез, блять! Тючила! Теперь я наверх полез. Пошел нахуй! блять глаза я тебе все отстрелю мутант куеп Это еще один был. Злится у ебок. он под воду забрался? Ебать! Призаряжайся. Да, я тоже теперь видел все, блять И выброса через него Блять Да что еще, блять Приятно? Сейчас посмотри, что с тобой будет, кусок дерьма Блять, зачем я ввел сыворотку? Right? Да. Yeah. Одна сыворотка осталась. Блять. ничего ну чё батька мы угандошили а чё-то ты не Блять, это мне надо выбирать, а я не хочу никого выбирать. Она пыталась меня убить. Она пыталась, вот это вот, вот это вот пыталась меня убить, вот это вот, вот это вот. Стоп. Вот как, блять. Как бы вот, вот она, вот она меня пыталась убить. А вон та, вон та, которая Зоя, она пыталась мне помочь. Ну что, мои дорогие друзья, мы на этом заканчиваем прохождение Resident Evil 7 Biohazard. Блять, я не знаю, кого исцелять. Я по... Короче, я подумал. Смотрите. Вообще я хочу спасти одну и вторую. Зои, конечно, хорошая. Но пришел я за Мией. И я прекрасно понимаю, что она себя вела так, потому что на нее действовал вирус. Да, вот эта плесень. А Зои. Я спасу.. Я два раза сделаю. Я спасу Мию сначала. Но, Зои, Но мне очень грустно. Прости меня, Зои. Я не думаю, что это конец. Я не знаю, насколько мы все сделали правильно. Но у меня есть сохранение, и я еще раз спасу Зои. Нам надо поговорить. Ты ведь во всем этом как-то замешана, не так ли? Послушай, я просто хочу узнать правду. Итан, я правда не помню. Try. Попробуй. Ебать! <coughs> это что, тот корабль? Как он, блин, сюда попал? А это не корабль из Revelation. Это не корабль из Redentival Revelation. Oh. Ебать. Типа нас не отпускает что-то или кто-то? Мамочка? Сюда. Это что, Мия? Геймплей за Мию? О, блядь, еще по кораблю бегать Как так? Итан! Мы правильно идем или нет? Вот Итан там его... Она его забрала Куда она его забрала? Хуеть, минус муж, блядь Я всю игру играл за Итана, чтобы меня сажал к этой хуйне? Мы сильные, оказывается Ебанешься Просто вот это развитие сюжета Да, и откуда у меня фонарик, интересно, расскажите Это, мне кажется, корабль из Resident Evil Revelation Я почему-то в этом уверен Почему я в этом уверен? Это пролетело. Я хочу дойти до сохранения. Что это было? Воспоминание какое-то было. Что-то еще могло быть. Ебать, что это. Блять, ну крипово очень На этом движке надо ужасики делать Это будут просто обосрушки тотальные, фатальные Нереальные Сохранением блять, ёб... Они мертвы, они все мертвы Она всех убила Есть на корабле оружие? Я не знаю, пойдем сюда, может там выход Мне кажется, это корабль Ага. Из Resident Evil Revelation Так, присядь Ой, ну стрёмно